Друзья мои, всем привет! С вами Димас, вы на канале Кусп и Хукс. И сегодня я для вас приготовлю очень простой достаточно соус, грибной. Грибной соус в моем приготовлении, он не калорийный, в принципе, чуть-чуть совсем, там, мало жирности. И он достаточно просто в Достаточно для этого иметь какую-то емкость там небольшую и все составляющие ингредиенты. Так что приступим. Вот я немножко подготовил, творил грибочки вот наши. И уже их нашинковал. Изначально вообще я их перебрал э, от мусора. Там буквально чуть-чуть. Замочил три раза по 20 минут. Буквально прям вот. Залили холодной водой. Постояло, слили. Опять холодной водой. Постояло, слили. Ну, поменьше их порезать там на 4 части грибок. В зависимости от какой, ну, какого размера. И третий раз тоже самое. 20 минут постояло, слили и все, Закинули в кастрюлю столовую ложку соли любой. У вас закипело. Можете пенку снимать, можете не снимать. Максимум 20 минут на среднем огне проварилось. Все сливаете, и у вас эти грибы готовы. Помню, остыли, я их немножко вот порубил. Как видите, вот так мелко достаточно. Прекрасный запах у них. Также я возьму сегодня репчатый лук. Тоже его порубил мелко. Ну и чесночок вот у меня тоже я добавлю в этот соус. Также буду использовать масло растительное сегодня. Масло сливочное. Естественно, молоко. Куда без молока. Немножко разных специй я добавлю. Это соль, перец, сахарный песок и карри добавлю немножко. для Чуть-чуть придаст такой оттеночек грибному соусу. Также добавлю я полкубика грибного бульона. Он тоже немножко вот даст свою вот эту изюминку, свою вот эту химическую нотку. Но она очень вкусная получится. Естественно, я буду обжаривать муку, чтобы она затянулась. С мукой не переборщите, если вы не любите вкус и запах муки много не добавляйте но ну, на литр молока пару столовых ложек без горы это максимум какой то ну, если хотите погуще добавьте побольше ну вот, друзья мы приступим к готовке нашего соуса где этого возьмем емкость определенную лучше взять какой-то сотейник побольше наливаем растительное масло добавляем мы грибочки и будем их обжаривать единственный минус у грибов когда вы их обжариваете отварные такие они очень сильно брызгаются точнее при взаимодействии водяни... водянистых таких грибов с маслом растительным происходит волко... волкообразные такие вот взрывы также происходит и с рисом когда вы его обжариваете и еще подобное со многими продукциями так что всегда аккуратнее старайтесь вот уже начинает брызгаться и чаще просто помешивайте либо накрываете крышкой кастрюльку, либо просто убираете с огня, помешали, опять поставили на огонь. Либо опять же просто убавляете температуру вашей комфорте. Ну, как вариант, это вот просто уж все помешивать. Вы, если вы не хотите, чтобы у вас возникнул такой вот то так вот возьмите просто шампиньоны свежие. Опять же, их не мочите. Главный, главный, главный вот этот вопрос мочить грибы. Я сейчас не буду мешать, вы сейчас увидите, как, смотрите, начала брызгаться. Чтобы как бы чуть-чуть частично избежать этого, вы добавьте в эту блю... в грибы сразу сливочное масло. Не так будет они брызгать. Но опять же в теории, еще посмотрим затрат. Я думаю, ничего не изменится. Ну вот мы частично обжарили грибочки. И добавляем наш лук, мелко нарезанный, как мелкий кубикон. Мы добавим немножко сахара, пол чайной ложки соли. Не забывайте помесли. Перцу молотого черного добавим. Добавим немножко карри мадрас на кончике ножа сразу приятный аромат пошел такой карри кому нравится карри, тот поймет меня. кому не нравится, может не добавлять тут как бы это все возможно, вариации разные и сразу добавляем пол грибного кубика наши грибы чтобы опять же придать Немножко химический вкус, к которому мы привыкли. Если вы желаете, можете добавлять. Немножко чесночка. Маленькую-маленькую болотку. Ну, прекрасно вот у нас обжариваются все грибочки. Я думаю, можно добавить нашу муку. Будем Молоко использовать ну пол-литра минимум. Так что добавим одну столовую ложку без горки, пока муки. Сейчас посмотрим, смотрите, как затягивается, и добавим еще немножко, прям пол столу чайной ложки, чуть-чуть подзатянуть, немножко, видите, подгорает, это ничего страшного, говорю, вас. потом все это отойдет, и все, ну она не перегорает, она поджаривается, точнее, Потому что очень на медленном огне стоит, и все вот эти твои запахи, ароматы, она отдаст в соус вот этой копчености, вот эти поджарочки и тому подобное. Вот, уважаемые, обжариваемся. Прошло буквально минут три, у нас и все обжарилось, и добавляем наше молоко. Прям горячее виде прибавляем сразу больше среднего огонь добавляем часть молока какой-то пол литра точно здесь есть. и все это аккуратно перемешиваем постоянно помешиваем, не даем пригореть потому что молоко, вы знаете, очень быстро пригорает и вот мы видим, начинает загустевать наш соус это у нас где-то ну пол-литра точно молока ушло и одна столовая ложка без горки. Ну, с горкой. Я же добавлял, да. С горкой муки. Эм, вкуса молочного не... мочного я не чувствую на запах. Сейчас на вкус потом попробуем. Вот, Но ну, загустевает быстро, значит муки достаточно. Обязательно непрерывно помешивайте. Непрерывно. Попробуем, что на вкус у нас. Ну такой вкус приятный такой. Ниже среднего. Я имею в виду соль, перец. Сахар чувствуется, достаточно не будем добавлять. Добавим щепоточку соли еще. И немного перчика. Ждем сейчас закипит. И снимаем на соус с огня. Будем пробовать, что у нас получилось. Ну все, у нас тут затянулось. И мы сдвигаемся с огня. Сделал пару фоточек. Соцсети разные. И буду пробовать, что у меня получился наш соус. Как он вообще. Смотрите, очень интересный. Вкусный запах. Зеленушки добавил. Вот. Я попробую без всего. Просто вот на вкус. Кто любит грибы, это ваш соус реально вкусный, сливочный. Он очень вкусный. Вообще к любым блюдам подойдет. Они только мясо, может с хлебом даже намазать, очень вкусно, куда-то, вот, бутерброд какой-нибудь. Идеальный, простой соус вот такой, приготовился сегодня для вас. Грибной, грибы можно использовать любые, какие у вас есть в данный момент. Вот у меня были синие ножки, кому понравился, ставьте лайк, дизлайк, если что-то вас заинтересовало, какие-то там вы свой грибной соус делаете, каких других грибов напишите в комментариях. Кто первый раз на видео понравился вам этот Рецепт. Подписывайтесь обязательно на наш канал. С вами был Димас, как всегда. Сегодня я и камера. Всем здоровья, берегите себя. Увидимся на канале. И всем пока-пока, приятного аппетита.